Никогда не ехал, не ехал. Че,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 Yeah, You both are in the. woohoo. Uh huh. не клои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 Да, да, Да, Да, Да, Я тебе коляхо. Не буду я в шоп. Да. Да. Уи! Никто не любит. Да. Ниг не Да, и что еще? Воза? ха Пиджак, о, пиджак,